Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на очень интересном сегодня эфире. Я сразу вам скажу, что сама ждала его просто с нетерпением. Я пригласила сегодня в гости очень интересного человека Крейга Эштона, и я уверена, что наша сегодняшняя беседа будет очень увлекательной. Когда Крейг увидел около 300 вопросов, он был очень рад и удивлен. Сейчас их больше 600. Я хочу поблагодарить вас за вопросы, как обычно. Крейг, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Я сейчас открою маленький секрет, что мы с вами общаемся вживую первый раз. Тут поступают уже такие интересные вопросы. Англичанин ли мой муж? Да, я видел этот вопрос, да. Нет, мой муж не англичанин, мой муж украинец. И был очень интересный вопрос еще по поводу нашего сотрудничества с Крейгом. Так вот, я хочу на него сразу же ответить, что мне просто очень сильно интересно Крейга читать. Я под большим впечатлением от этого искромётного юмора, от этого преподнесения языка и различных культур. И именно поэтому я пригласила Крейга поучаствовать в нашем совместном эфире, для того чтобы познакомить вас, дорогие читатели, дорогие слушатели, с таким интересным человеком. Крейг, и самый распространенный вопрос. Mm. Почему русский людьми? Откуда это взялось? А я, как психолог, да, возможно, задам вам такой вопрос. Может быть, у вас есть ощущение, что вы были в прошлой жизни русским? <laughs> Почему? Um, знаете, да, бывает. Бывает. У меня очень ценно такое ощущение, потому что я все время интересуюсь э, одними и тем же, теми же темами. В россии ну я я не буду об этом снять, я просто я тоже верю в такое и ощущается как будто как будто что-то было um, потому что я тут реально как как дома себя чувствую um, и это должно быть это странно да? это же страна все так вот мне так уютно и хорошо вот uh, так почему русский язык uh, я слышу его um, ну в исполнении и шварценеггера и, Нанграна, а -а -а. Вот, в фильмах. и я, я сразу подумал, о, о, мне нравится, и я потом слышу в разных эм, фильмах про войну, где были настоящие русские актеры я не знаю, что-то мне очень понравилось, какая-то музыка э, в языке, вот. у, у каждого языка есть своя музыка, своя тональность, а вот, и, вот именно русская, мне кажется, какая-то, вот, я не знаю, очень, очень приятная. И... Ну, это одна из причин. Вторая причина. Я, ну, я тогда занимался немецким языком, и я хотел еще один язык. Я решил, что никому не нужно еще один человек, да, вот, который говорит на испанском или французском. Вот, а может быть, я буду тогда ну, востребован, если у меня будет русский язык. Это вторая причина. А третья, я, ну, я хотел выучить, чтобы приехать и пожить. Потому что я я, я не люблю и никогда не любил просто приехать на неделю, посмотреть на что-то красивое, уехать. Я люблю, когда э, можно нерять э, в местную, вот, местную культуру э, по-настоящему, не просто так, типа, ну, даже месяц это мало для меня. Вот. Эм, и я понял, что нужен тогда, действительно нужен русский язык для этого, да. Как восприняли ваши близкие ваше решение приехать в Россию и жить, погружаться в эту среду? Вас пугали медведями на улицах? Нет, э, я только про медведей на улице услышал в самой России, а до этого я никогда не слышал. Вот. Но я, я часто ощущаю, что это, это ваша проекция, вы так хотите этих медведей на улице, что вы думаете, что иностранцы об этом думают и мечтают. Нет, э, ни, ни разу не слышал. я только про картоф картофель услышал, про вас, что вы, да. ну и хлеб, черный хлеб. Вот это все мои стереотипы, в принципе. Um, прости, я забыл вопрос. А, а как близкие отнеслись? Uh -huh. Очень спокойно. Я, я думаю, что вот сложно um, им было нормально отреагировать. Человек говорит, ну, я через год уезжаю в Россию, да? Удачи. Странно, да? Не часто такое слышишь. В Германию, да, Францию, да. В... Но ну, они так это приняли не как Россия, а как бывший Советский Союз. Mm -hmm. вот они вот так видели Россию тогда, 20 лет назад. Вот. Эм... Никто не знал, что сказать. Я думаю, бабушки волновались про это. Одна изучала Россию немножко, узнала, что вы любите укроп. Я помню этот разговор 20 лет назад. Как они, они очень много укропи едят, креги. Бабушка, я не знаю, что такое укроп, вот. ну это дел на английском, ни разу не ел в Англии. Вот. Но она была права, да, я приехал. и приехала. Спасибо, бабушка, я, я заранее знал. Um, а так спокойно, очень спокойно относилась к этому. Здорово. Крейг, вы первый э, англичанин, который написал художественную книгу на русском языке. Может быть, книгу рекордов Гиннеса? Как, а, как на это смотрите. Хотелось бы, я, я должен это очень исследовать. Я искал, искал, искал, никого не нашел. Я спросил uh, других uh, ну, экспертов, uh, ван um, Ну, Люди uh, в университете, где я, я учился, знают ли кого-то, который так сделал? Um, По-моему, нет. Они сказали, нет. Ну, возможно, какой-то там хитрый англичанин до меня сделал. Ну, И хитрые все, вот. но, возможно, я первый, возможно, я первый. Я бы, вот, мне даже ради интереса было бы здорово изучить этот вопрос, и, если что, разместить mm -hmm. это как рекорд. И давайте, раз уж вы заговорили о том, что англичане хитрые, вот про разность менталитетов. Что бросается в глаза? Какие англичане, какие россияне? Um, я бы сказал, эм, так. это будет абсолютно субъективно, вот, часто Конечно. задают этот вопрос, вот, э, очень любят русские, говорят про менталитет, это, наверное, первая разница, Вот это большой mm -hmm. у вас разговор, никто об этом не говорит в Англии. Вот, эм, так, я бы сказал так, что меньше индивидуализма у вас, это точно, э, границы между людьми, они... Э, ближе, и иногда их ну, игнорируются. Вот, и, и, ну, вот, люди как-то перешагают, и есть другой способ взаимодействовать с людьми. Мне было тяжело в начале, потому что я ожидал, что все будут стоять 20 метров от меня, ну, метафорически, да, и, и уважать мою границу. Я такой аккуратно поставлю свои границы, вот, смотрю, тут, тут Ваня, привет, будем дружить, а, хорошо, только вот стоите, вот, и тут уже вот Саня стоит. Yeah, здорово. Вот, эм, вот, все ближе, как-то дружнее как, эм, как это сказать эм, как, А как называется маленькая собака, baby собака Щенок Щенок, как щенки Знаешь, вот э, в коробке На ферме, когда они рождаются вот, Меньше наблюдается Вот это эм, это, это точно русские готовы вот, но ну, они отступают но надо вот очень твердо сказать ей вот. И русские все умеют это делать так, нет стоп меня это не устраивает я еще учусь как это делать но это очень большая разница это очень большая разница моя жена иногда смотрит на меня мы много обсуждаем она тоже психолог она знает что я мне нелегко с этим, когда кто-то ну мои английские границы, да? она, она, она смотрит таким видом, ну, типа просто напоминает, угу, угу, ну, подумай, вот. ты, ты хочешь согласиться, и я уже рационализирую, ну, это, наверное, хороший человек, вот. да, мне тяжело с этим еще, но я начал учиться, я начал понимать, как это делать, ну, вежливо, потому что не надо просто всем в 500, да? чтобы вежливо устроить свои границы по-русскому. Вот. Я слышала о том, что англичане привыкли скрывать свои чувства, скрывать свои эмоции. Так ли это? И в эмоциональном плане отличаются ли англичане от русских? Э, да. да. Я, я бы сказал, что это прямо сейчас очень-очень заметно. Но, вот, тогда я не особо об этом думал. Сейчас столько много запретных тем в Англии, и, и надо, если ты иначе думаешь, чем там, например, на BBC Guardian, тогда ты должен молчать, и люди очень научились как-то вот скрывать все. я тоже научился. Я, Но ну, я приезжаю обратно в Англию со своими русскими мнениями, вот, про политику и так далее, и все в шоке просто. Когда, ну, то есть я говорю, мне кажется, абсолютно нормально. Вот в России тоже, ну, ну, правда, правда, думаешь, вот я приезжаю рано и... Ну, Я научился тоже, вот как-то молчать. В личных разговорах люди умеют, они умеют. А если там несколько человек, все очень скрыты закрыты, вот очень держат свои мысли и эмоции, да. Потому что проблемы могут. Как же развиваться тогда? Вот мне интересно, как э, сейчас же время такое, что для того чтобы произошли какие-то изменения, как раз нужно выражать свои мнения, свои эмоции. Очень нужно, да, очень нужно. Я, я немножко даже беспокоюсь э, про страну, потому что да, никто не может... Знаю, вот самое э, ужасное, что я, я не могу говорить с ним, я не могу улучшить свое мнение, если я что-то не понял, да, или у меня ну, что-то неправильно в голове, так как это запрещено говорить об этом. Вот, ну, как бы сказал, ну, чтобы делать продвижение, нужно выразить это, нужно как-то озвучать, чтобы узнать, э, отзывается ли и получить обратный обратную связь и снова и, и вот так только так вперед же да а, а нельзя, нельзя. Вот. ну и еще вот э, ну, особенно у английских мужчин я бы сказал есть такая привычка не говорит о своих эмоциях вот и вот, держаться и, и молчать и не говорит вот это э, не то что запрещен э, но не приветствуется mm -hmm. вот. да. Женщинам больше позволительно да, проявлять, чем Да, да, да, это, это да, вот, это им можно, и можно. Я бы сказал, что негативные эмоции немножко у женщин запрещаются тоже. И там точно, вот надо держать себя в руках, вот, mm -hmm. особенно в, ну, в обществе точно надо, да, да и, и женщинам надо, да. А в, в дружеских сферах тогда женщины более свободны, они могут ну, выражать свои чувства, а мужчины все-таки, да, они не должны. Ну, хотя бы на севере Англии, я не знаю, как на юге, но я так вырусь, я помню это. Мне сказали, что я был слишком sensitive и слишком mm -hmm. эмоционалным. Mm -hmm. это... mm -hmm. Может быть, поэтому вам так комфортно в России. Вам же комфортно в России? Пришло в России, все такие, эй, что ты делаешь? <смех> да. Грейг, вам комфортно в России или комфортнее все-таки в Англии? Как вы? Вот, Кем вы себя чувствуете, англичанином или уже русским? А, ну, ну, я, я еще англичанин, точно, я точно англичанин. Uh, я научился немножко жить uh, и вести себя по русски um, Но все-таки это достаточно ярко. Uh, даже с, ну, после всех этих лет, как я веду себя на вечеринках, um, как я с друзьями себя веду, вот мне порой вот говорят прямо, что я как-то вот странно себя веду, а я я не замечаю, я не замечаю, пока вот люди не начинают жаловаться <laughs> про это, что, что за человек. <laughs> um, так что я, я не, я, я не русский, я немножко умею uh, как-то так сказать, ну, вести себя немножко как русский, но совсем превращаться в, в, в русского человека не удалось. Много старался последние годы, я очень стараюсь, но это, это, это гораздо сложнее, чем я думал. Угу. Крас, раз мы уж заговорили об этом, да, хочу все-таки поговорить про вашу необыкновенную методику изучения. Английского языка, угу. тело, угу. да, как вот это? Где это чувствование? Я читала в каком-то из ваших постов о том, что вы пытались учить, зубрить слова, но пока не щелкнуло что-то, что нужно включать еще какие-то другие органы да. чувств, угу. получалось плохо, да? Чего да, не хватает? Да, вот, как, что это за методика такая? Вот мне очень интересно. Угу. Окей. Okay. Um, главная идея это то, что все, что мы знаем про мир, мы знаем, мы узнаем через свои глаза, уши, вот язык, кожу и так далее, да. Вот мир для нас это физическое явление. Uh, есть и абстрактное, но я, я потом не в этом. Uh, еще и баланс и время мы ощущаем. И гравитацию мы ощущаем. И все вот это записывается в голове. как ну, Мы это все узнаем до того, как мы знаем, как это называется на человеческом языке. Мозг имеет свой язык. Да? И это телесный язык. И что такое шоколад для маленького? Вот, он даже может не знать слово шоколад, но он увидит вот эту штуку, помнит, как это общается на языке, и вот тут, и, и, и, и начинает вот плакать и требовать, или просить, мама, ну, дай, да, если он знает такое слово. Это базовая идея. Я, я пока что нормально объяснил, да. понятно. Да, да, понятно да. очень. Иногда я потеряюсь. Вот. Поэтому каждый раз, когда мы узнаем новое слово, например, бокал, да, Лучше бы брать себе в руку, и вот, как сказать, «бокал», бокал, бокал, бокал, и повторить очень много раз. И не смотреть на бумажку, где написано ⁇ бокал ⁇ глаз вот. ⁇ mm -hmm. Потому что когда ты это делаешь, ты не связывает вот этот звук «бокал», да с ощущениями в голове. Вот. И, э, и надо думать о том, что такое бокал. Не только ощущения в руке, вот, а, а на губах, когда ты пьешь, про функцию, что это держит какую-то жидкость, да, чтобы пить и про то, как, что происходит, если ты уроняешь бокал. Всё, вот Вся жизнь бокала надо вызвать и связывать это со словом «бокал». Вот. Mm -hmm. И не так с каждым словом. И сначала очень тяжело и долго, Это через какое-то время это вот так произойдет голове вот. Ну, такая идея. Mm -hmm. Uh, и у меня тогда вопрос, вот uh, если вам попадается такой ученик, типа меня, который сам не знает, чего он хочет, я uh, <laughs> yeah, у меня сложности с английским языком, правда. Uh, мне стыдно в этом признаться порой, но mm -hmm. могу, mm -hmm. да? Mm -hmm. поговорить об этом. Рядом со мной всегда находится... Во-первых, я понимаю по-английски, если я еду в какую-то поездку, uh -huh. я всегда могу объясниться. То есть на каком-то базовом уровне я английским владею. Дочь моя поставила целью выучить, во-первых, она свободно говорит по-немецки, и она читает специальную психологическую литературу по-немецки. Uh -huh. Сейчас она хочет выучить английский так, чтобы свободно читать психологическую специальную литературу. Я перед uh -huh. собой такие цели не ставлю, вот. Но, то есть, мотивации как таковой достаточно у меня нету выучить английский язык. Возможно ли? При помощи вашей методики, э, такому человеку, как я, с недостаточной мотивацией, да, вот, mm -hmm. выучить английский Такой вот я каверзный вопрос вам вот задам. Это... Как mm -hmm. это Это будет очень тяжело, если, например, сам Бог пришел на, на свет и отдал идеальную методику, как это делать, да? но человек не хочет. Ну, что тогда делать? Не то, что я сам Бог, вот. Um, да, поэтому ну, большая часть моей работы это, — это работать с, с мотивацией, uh, и мотивацией, которая толкает вперед, чтобы это развивать, и uh, снимать вот, мотивацию, который толкает назад. Вот страх, стыд, вы сказали, что ну, стыдно признаваться. Это я сразу чувствую зажим uh, вот тут, в груди, вот, и как это как-то назад толкает. Мне стыдно. А когда человеку стыдно с английским, лучший способ – это просто никогда не заниматься английским, да? И тогда не стыдно, вот. и все. Вот. не можешь делать ошибки, получить двойки и так далее. А, так что я бы с вами сразу, э, я бы… Э, то, что я люблю делать вначале, это визуализировать какое-то приятное будущее. Представьте себе, вот, что вы на какой-то вечеринке в любимой э, стране, в другой стране, и, и там вы болтаете с очень приятными, симпатичным вам человеком, мужчина, женщина или ребенок не важно, а, и вы а, себе свободно ощущаете, вы говорите на английском, а, и разговор приятный, и все такие такой умный человек, я об этом не думал, и вы это сказали на английском, передали вот какой-то, ну вы же умный человек, да, вы психолог, и вы передали какое-то умное психологическое вот знание человеку, я такой, да действительно я действительно, действительно рационализирую все время, да, у меня со зависимыми отношениями, вы правы, пойду-ка с мужем поговорим, вот, вот, на такой рацион, только все на английском, и ощущаю, вот, не знаю, вот, приятность этого тела, вот, попробую ощущать, как это гармония называется, гармония радости, напомню, вот, да, они могут выходить просто при, при такой мысли, вот, и думаешь, да, и вот, и это держать, и, кристаллизировать в, себе, и ну, какую... ну, ладно, кристаллизировать в себе, и держать, и кормить, и кормить, и кормить, и расти, и придумать еще другие штуки. И вот поставь как звезда, вот где ну, Иисус да, родился, и идешь к этому, так это поможет. Но если никакого желания нет, я боюсь, что даже я... Даже я не смогу вас научить. Вы только что были свидетелями сеанса психотерапии от Крайга Эштона. Это было очень круто. У меня появилось желание, мы с вами <правдаем> еще поболтаем на эту тему. Крейг, а, про английский юмор хочу с вами поговорить. Отличается mm. ли он, правда ли он отличается от русского юмора? Как вам удается так шутить по-русски? Или это благодаря тому, что вы все-таки очень, э, как, человек с хорошим чувств, с, с хорошим английским mm -hmm. чувством? Вот этот пресловутый английский юмор, как вы его прокомментируете? Um, ну, сложно сказать. Я, я не начал, начал недавно смотреть Зардорнова. Вот mm -hmm похоже на английский юмор, вот это игра слов постоянно. Вот. И другой человек, который не, не, недавно погиб, по-моему, из Одессы. Знаете, mm -hmm. о ком я? Юморист. Uh, Михаил вот, а? Михаил Руневский, да. О, да, да, я начал его смотреть. И тоже там, там что-то действительно, вот, который у нас есть в Англии, у вас есть тут. Но очень много русских шуток, особенно в фильмах. Я не понимаю отчасти потому что контекст не знаю, вот. отчасти потому что другой. Но где у нас однако вы практически это черный юмор, русский черный юмор и английский это созвучно, вот это очень и вот когда есть змоз, который превращается в смех, вот это это у нас есть. У вас покруче, потому что по ну, тяжелее было, да, последнее время. Но вот это это очень нравилось, это Напомнил меня сразу мой, моего дедушка. Дедушка так шутил. Вот. Вот. Что-то очень мрачно сказал, вот. Я отвечаю на вопрос? А, да, да, да, конечно. Окей. Okay. Okay. Ну, все наверное. Да. Ну, у вас очень здорово получается шутить по-русски, и э, я вот особенно мне нравится вас читать. Тут еще раз промелькнул вопрос, как мы с вами познакомились. Я подписалась на Крейга, потому что где-то увидела какой-то перепост э, Крейга рассказа, посмеялась и подписалась, и в общем получаю море удовольствия уже, наверное, несколько лет. Вот. и именно вам удается шутить и удается говорить о серьезных совершенно вещах и высмеивать их при этом. Это очень тонкое интеллектуальное качество, вот, за которое mm. я прямо обожаю ваши посты, ваше творчество. Mm, спасибо. Да, хочу Вас спросить. Я вот тут э, вы, выделила некоторые вопросы. Вот uh -huh. такой вопрос. Есть ли в Англии пословицы, поговорки, приметы, которые заключают в себе ограничивающие убеждения? К примеру, как в России "черная кошка к беде» или «Без труда не выловишь рыбку из пруда» и как они звучат по-английски? Есть ли такие, вот, э, которые несут негатив, э, обороты речи? Или у англичан все, что не делается, все к лучшему? О нет, это у нас не все к лучшему. Я только немножко не понимаю вопрос. Про, ну, про рыбу вытащить я понимаю, но это значит надо работать, да? Да, вот. да, да. Что а... все дается тяжелым трудом, вот, ага. что... Большие ага. деньги к большим и так далее. Ага. А вы не согласны с этим? с этим про рыбу. Я согласен с этим, что не будешь работать, не будешь есть. Все. Вот. Не то, что вот... Эм, если я вас правда понимаю, что вот такая идея, что только с тяжелым, неприятным трудом ты можешь что-то получить. Да, с этим я не согласен. Потому что иногда, если эм, умно работаешь или э, с радостью работаешь, тогда это не так, да. эм, К сожалению, ничего не приходит в голову uh, но я уверен я, я помню знаете что что некоторые национальная философия у нас меня сильно ограничивал mm -hmm. um, на, на севере особенно это вот, в основном все рабочий класс uh, все ненавидели um, богатых и успешных вот. mm -hmm. и быть богатым и успешным это плохо по моему вот песня uh, не um, как его вот самый главный битл который не полмака. Ну, головы, мамочки. Джон про Герой рабочего класса. По-моему, он пел про то, что mm -hmm. это очень плохая философия. А, но я, я так считал себя, вот, типа, герой рабочего класса, что вот... И я... Я просто уничтожал себя. Вот, пока русские ну, меня не начали лечить. У меня один друг, Макс, вот, который начал... Вот, спасать меня. Он, он видел, что я реально вот с этой философией, менталитетом, что вот не надо больше просить никогда, надо просто работать, надо быть. Я, моя цель была стать хорошей собакой, хорошего хозяина. Если он будет меня иногда пнуть, тогда это хорошо. Но я буду очень хорошей собакой. И очень долго, долго я так жил, очень долго. И был очень лояльным. Вот, но... Русским не помогли с этим, вот, чтобы я остался и лояльным, но не само, не, не жертвовал себя. Вот. Mm -hmm. Так что я верю, что какие-то э, такие вот выражения должны быть, которые поддерживают. Mm -hmm. да. Хорошо, ну, повод для поста, да, Крейг? Повод для поста. Да, я слышала такую поговорку, которая мне, в общем, то нравится, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. И давайте мы будем лучше стремиться а, к этому, к комфортной жизни. Так, да. естественно, были вопросы, касающиеся правописания, правильного произношения, оспорили вы русскую грамматику, пунктуацию, орфографию, как быстро и насколько хорошо, как вы считаете. Не все русские грамотно пишут, сразу скажу, да, обозначу это. Особенно сейчас в нашем современном мире очень много встречается слов, которые просто пишутся повально неправильно. Как, как у вас происходило обучение в этом плане? В, в, в университете вы имеете в виду? Ну, в университете, может быть, в России. Как вы? А. Как вы а. это да, Есть ли у вас какие-то, может быть, специальные техники для того, чтобы научиться вот этим вот правильным построением фраз, mm -hmm. вот особенно mm -hmm. пунктуация? А, вот. А, Правильно, нет ничего своего. Я просто, я знаю, что много читать, это очень помогает. Мозг как-то на автомате записывает все это только нужно очень много контакта ну, есть два, две пути да? вот когнитивно сидишь вот и осознанно смотришь читаешь занимаешься это тяжело это много энергии вот тут занимает или просто очень много контакта чтобы вот эта часть мозга вот больше как-то медленно медленно заваривал В какой-то момент и просто понимаешь что тут должна быть и все. Вот тебе mm -hmm. не объяснили, почему? Просто вот мозг кричит, тут запятая. Вот. Молодежь, забыли про запятые. Крек, напиши, и тут в общем написано. Так нельзя. Вот, в общем или вообще. А по-другому нельзя. Вот это. И, и немножко, вот, так что много читать, и немножко заниматься языком вот этой частью, вот, активно да, вот, заниматься. И слушать. Вот, и слушать. Русские мне всегда подсказывают, когда я пишу. «Коррега, извините, пожалуйста, что я вам написал? просто Это просто ужасно! В общем, просто никогда, пожалуйста, не допускайте боли!» Я чувствую ее боль, понимаю, что она хочет защищать язык. И это мне помогает, это дает тоже мотивацию исправить это. Um, так что это тоже помогает но вообще-то просто много читать и писать и писать много чтобы вот в обе стороны если это как это сказать знаешь, когда еще сказать Шить, да я <пишут> шею шью. <пишут> шью. Вот. сначала туда потом туда и обратно и туда и обратно я читаю я пишу я читаю я пишу вот uh, преподавателя проверял дальше читаю пишу читаю пишу ну можно. Это долго, это много времени, но это более приятно, чем сидеть с учебником и, и, и очень эффективно. По поводу эффективности, вы занимаетесь очень интересным разбором песен, mm. в которых вы прямо Пишите о том, что чувствуете, делаете такие невероятные сравнения, откуда у вас появилось вот желание именно разбирать песни таким способом. Мне кажется, что первая песня, которую я увидела, разбор, это был гимн Советского Союза, и я прямо прониклась, мне было очень интересно читать этот обзор. Почему вам захотелось разбирать именно таким способом песни? Um, наверное меня начали спрашивать когда я тут начал работать о чем эта песня и я тогда особенно не слушал uh, внимательно песни. Я любил музыку я все время слушал и немножко думал о чем это но как-то вот игнорировал вот и и не не пошел глубоко меня спросили о чем эта песня и я понял я не знаю я люблю эту песню не знаю и начал помочь uh, ученикам разбивать разбирать эти песни и я видел что им было очень интересно. Вот. И это добавило вот, э, какой-то вот огонь в их мотивацию дальше с английским заниматься. Я вижу, что они прямо вот сидят и слушают, вот как щенки хорошие. А расскажи еще одну песню дядя Крег. Вот, вот так. И я понял, что это мощная, вот мощная штука в изучении английского, и я, я продолжал это делать. И потом я сам заинтересовался, вот, о чем эти песни, и, и, ну, которые вот на каждом радио играют, да? все услышат, значит, это, наверное, имеет какое-то большое значение. Вот, поэтому я начал вот, посмотреть на более серьезные песни, как, ну, как это СИА и так далее. Вот поэтому. поэтому. А, есть Такие... еще да. прости. Да, да. Uh, я еще иначе, когда я uh, слушал русские песни, я тоже захотел знать. Я спросил своих русских друзей, мне отвечали, ну, про любовь, наверное, но... Вот, uh, часто я слышу такое. Um, и, ну, когда, ну, были русские тоже, которые объяснили мне uh, о чем песня, и мне тоже было очень интересно понимать. Я начал сам, самостоятельно слушать uh, и нарисовать, я начал рисовать картины этих песен чтобы как-то вот соображать о чем они um, и это дало мне очень очень um, широкий доступ как это сказать не знаю uh, открылся доступ к более глубокому уровню владения языка я прямо чувствовал насколько я стал лучше вот, понимать mm -hmm. uh, столько много новых слов я я понял и это только было после того как я начал разбираться в, в значении песни. Uh, то есть до этого несколько слов, да, и хорошо. Uh, но вот оттенки и нюансы про, про я пропустил. Но когда я начал вот изучать очень глубоко, вдруг мой, мой русский стал гораздо лучше. И поэтому я захотел это делать для изучающих английского. Во. Извините, что долго я... Крейг, очень интересно слушать. У меня вопрос, если мы говорим об изучении английского языка, да, помогаете ли вы англоязычным людям изучать русский язык? В обратную сторону, интуитивно? Или нет у вас такой практики? Ну, я, я это не делал, потому что эм, мне нужен был бы, было бы нужно эм, более хорошее знание русской грамматики, не, не а только есть? вот с чутьем а по-настоящему, вот. это, это первое. Второе, что у меня такой кривой акцент, я бы не хотел передать человеку, чтобы они приехали с моим кривым эром, и же я иногда говорю друзей вместо «друзей». Uh -huh. Тяжело, «друзей», сюрила", сюрила", «сюрила», ну вот это все, это очень тяжело. А, поэтому я бы не хотел испортить человека. Но я учил, когда я был в Англии, вот именицу, именицу, именицу несколько слов она заинтересовалась. Ну, Дядя Клейк, что, что ты там делаешь в России? Я какой-то странный, наверное, человек для да, нее. Научишь ли его несколько слов? Я такой, а, хорошо, давай. Я попробовал свою вот методику, работает. Я, mm -hmm. я, я сразу чувствую, что мне много чего не хватает, инструментов не хватает. И Эти инструменты есть у русских работать через русского языка, да, русский как иностранный. А, поэтому я не особо нужен, это точно, и не особо умею с русским. Я мог бы немецкий учить, вот, или я английский, но русский... Эм, эм, эм, не, только Понятно. если человеку очень, очень, очень нужен, ну, базовые, базовые знания. Понятно. <laughs> а, хорошо, Хорошо, ну, вот тут вопрос я немножко засмеялась, э, про нецензурные русские слова, как неотъемлемая часть нашей культуры, я бы даже сказала. Правильнее было бы сказать без да? но э, существует мнение, что э, без помощи э, нецензурных слов даже невозможно выразить некоторые эмоции. Знакомы ли вы с нецензурными словами? Употребляете ли или понимаете ли контекст, когда вы их слышите? Uh, um, я хорошо знаком с ними. Я мог бы быть более хорошо знаком, если я бы служил в русской армии, например. Я чувствую, что есть очень высокие уровни у экспертов. Вот. Да, да, да. Должны быть люди, которые проходили много боли, страданий и ну, злобные ситуации да? У меня вот очень хорошая жизнь и повод uh, ругаться матом ну, особых нет. Вот. Uh, но я что-то знаю. Uh, один раз я даже вот, мне получилось uh, кричать uh, такое слово в, в, в баре. Там было много людей. Кто-то кинул какую-то вот, флешку мне в голову случайно. Я такой встал. И... Это был единственный раз в моей жизни, когда это звучало по-настоящему хорошо. И все вот такие, обернуваясь, спросили, что вас там обижают? Такой, да, Извините, пожалуйста, я не специально. Ладно, хорошо, вот. И это было очень круто, но я стараюсь, я очень стараюсь не ругаться матом, не ругаться матом, потому что эффект в разговоре обычно плохой, и я не чувствую так хорошо, чтобы умно ругаться матом. Иногда я слышу русских, которые прямо вот как поэзия, не просто там да да, -да, -да" вот, а <смех> слова так аккуратно, и, и с таким язвительством, ну с таким смягком говорят, что это, это, это можно, а я так не умею. У меня был и простой, э, простой словарный запас в этом смысле. Поэтому, ну, я не делал, я, я с, ну, мы с женой ругаемся матом иногда, вот, вдвоем. Не так, что кричим друг на друга. Вы недавно запретили друг другу ругаться матом. Кто-то что-то уронил, тогда можно. А, вот, Кто-то шутит, тогда можно. А, но Алиса мне сказала, что ну, иногда на вечеринках, когда я пил, я начал многое ругаться матом и она сказала, что в глазах у, нашей, у, ее, ну, у ее друзей появилось вот такое желание меня просто вот, стукнуть, по-моему, это было просто стукнуть, они меня простили, понимаю, что я вот, не понимаю, что я делаю, а сила вот этих слов, но я научился просто не делать это, просто не делать, но если флешку кинуть меня, в голове, тогда я, я могу. Да. Понятно. Ну или есть ситуации, когда рассказывают какой-то анекдот, который предполагает в себе игру слов матерных, да, и тут никуда не денешься, у нас, говорят, с песни слов не выкинешь. Вот. Для того, чтобы передать контекст, приходится употреблять. Я, кстати, очень люблю пошлые анекдоты, я их с удовольствием рассказываю, но не в эфире. Да, mm -hmm. я, я тоже очень люблю. Меня спросили, на презентации вчера значили, я, я, я так хотел, эм, но, но я решил, что не, не надо, не надо. <клёп> Хорошо. Так, э, я хотела, какой же, я хотела такой, какой-то вам умный вопрос задать и mm -hmm. упустила его. А, какие ваши любимые э, писатели? русские, mm -hmm. или люди, которые пишут на русском языке, или писали, да, кто вам заходит, как говорится, как говорит наша нынешняя молодежь? Да, э, Булгаков, э, это было первое, вот, Морфи, я читал его книги, <с Skill> книгу, книгу Морфи, э, это очень, книга очень зашла, вот, очень нравилась, это была первая классика, которую я читал и мог понимать. Это как повесть написана, не как литература, но все-таки там очень мощный такой рассказ и очень много интересной информации и вот красивых старых слов. Вот. И после этого я начал читать больше Булгакова. Вот. Потом Довлатов из моих самых любимых, потому что он пишет, ну как бы по западному, возможно. Это, я не знаю, возможно, это еврейский стиль. Что-то не только русский там было, что-то еще. И эм, когда я читал, я как будто видел, как кружится, кружится рассказ, рассказы, разные рассказы, э, и вот так, если понятно говорю, очень странно. Я прямо слушал вот эту песню какую-то, как в, в фильме вот э, или Максток. Э, вот, начале, вот медленно песня, сначала медленно, и потом быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, вот. Он так пишет, это был, я прямо видел это, я ощущал, и, и я понимал. Он там жил в Америке уже, наверное, поэтому он как-то усвоил какой-то вот такой способ передачи. Но очень легко я мог усвоить, ну, принять то, что он говорил. Поэтому я очень полюбил Довлатова. Um, а кроме них, вот ну и сейчас я читаю... Онегин". Вот. Видишь, я это получил бесплатно. Uh, есть такая водка. Я подарил друзьям. Uh, я этим занимаюсь сейчас. Uh, я даже выучил слово ⁇ мелкнет ⁇ Вот ⁇ мелкнуть ⁇ И uh, наше северное лето ⁇ мелкнет ⁇ И, ну, дальше я забыл. Но я узнал одно слово у Пушкина. А кроме этого, сейчас я мало читаю русских, я мало читаю, потому что это требует особых сил и много работы сейчас, к сожалению. Но когда есть время, я сижу, читаю Негина и ну, блогеров всяких вот, я читаю тоже. Вот я думала о том, что блогеров как раз возможно опасно читать, потому что не все пишут грамотно, поэтому... Тут может быть, конечно, поправка на то, что могут быть ошибки. А когда ты читаешь художественную литературу, особенно Пушкина, да, проверенные издания, то тут точно будет, будет правильное написание слова. Это к слову «в общем», как его пишет большинство людей. Я говорю, что те люди, которые пишут «в общем», Раздельно, да, и правильно, в общем. Я им готова простить очень много. Да, понимаю. Ну вот, блогеры — это очень интересный источник современного знания. Я вас читаю порой, особенно про вес, вот, потому что у меня проблемы с весом сейчас, и я так и сяк не могу решить это. Читаю мысли людей, вот совсем современных, да, и читаю комментарии. И, и, и, и в этом что-то есть, которое ты не найдешь это в, в Пушкине. Эм, вот такой общественный разговор и эм, общественный разум, если понятно. The hive mind. Is. Да, да, я понимаю. Да. Вот. И, и это имеет много плюсов. Да? Там ошибки, возму, ну, возможно, бывают у, у блогеров разных. У меня точно бывают, <laughs> у меня куча. Эм, но! Но! Э, есть, очень хороший плюс. И потом сообщениями можно обратиться к преподавателю. Вот. Угу. Ну да, конечно. Я хотела, я вспомнила, что я хотела спросить. Вы писали об этом много. Какие-то смешные или самые удивительные истории, которые с вами происходили в самом начале, как вы их... Как вы через это проходили, через какие-то забавные случаи, которые с вами э случались, когда вы только приехали и только начали изучать русский язык? Как вы ехали в маршрутке, я помню. Да, да, маршрутка была страшная. Это было еще одно все, Не все это читали, не все это слышали. Расскажите эту историю. Что было в маршрутке? Uh, да, ну что, вот они ехали очень быстро, если ты остановил, было такое ощущение, что он старается тебя задеть, вот, быстро вот так, и через, вот, на Невском, они могли быть в центре Невского, и сделать вот так, вот, и вот, все начали дебикать и, и злиться, uh, да, что, вот, это передайте, пожалуйста, это меня очень злило, если ты сидишь в середине, это просто беда, вот, сзади вот кто-то, так, и вот куча монеток, такой а, -а, -а, а и передающий человек впереди он не хочет и делает вид что типа спит м -м -м -м, такой извини, пожалуйста но я не мог трогать человека так да пришлось вставать идти к водителю он что-то кричит на меня я не знаю что ему сказать у меня просто вот эти монетки усыпают на пол в снег и сляхают. вот это было да это было тяжело Um, что еще и, и что там я не знал как называются всякие uh, объекты и как остановить человека и они очень не любили типа через 10 метров они ненавидели это um, и надо было сказать у не знаю, у перехода Но я постоянно забивал такие слова как переход вот и я знал только за мостом я ждал мост и только мог остановиться у моста же да, это было жесть. <связь> это... <связь> Когда вспоминаю, Когда да, это реально было жесть. И, э, в магазинах тоже было тяжело, потому что обычно кассир что-то говорит. Я мог только сказать «да» и надеяться, что это правильный ответ. И они такие, вот, одна, один или два пакета. Я такой «да». <связь> вот, кардой или, э, вот, или наличным. Я такой «да». И э, э, да, это было... Это было неприятно. Знаете, вот стыдно, стыдно. Ты, ты просто портишь человеку день. Вот. Он там нормально сидел в работу, вот. вокруг вот, все носители языка. И тут я такой э, со своим, извините, пожалуйста, прошу прощения, но можно ли к вам обратиться по поводу? Это было ужасно, да. Мы избегали, мы избегали магазин, мы избегали все, что можно было ходили пешком и кушали в, в кафе, чтобы не ехать в магазин. Крейг, и вот в связи со всем этим, с такими тяжелыми переживаниями, да, и таким стрессом ежедневным, не хотелось ли все бросить и уехать туда, где поспокойнее? Нет, да? Нет. Что же? тут Так. Нет, как я, я. Я помню, вот я, я даже помню, возможно, тот день, когда я понял, что я хочу тут быть. Мне нравится тут. Uh, я смотрел на эти здания петербургские, вот эти грандиозные здания и фасады. Uh, я понял, что я, я хочу, чтобы когда я вышел из своего дома, я видел это, чтобы вот именно это попало в глаза. Потому что я чувствовал, как вот спина выпрямлялась немножко, что вот тут вот есть что-то грандиозное. И когда ты окружен великолепием, то хочется делать что-то великолепное. Когда ты окружен, не знаю, бытом, да? ну, тогда ты будешь обычным. Я бы в Англии точно стал бы обычным человеком в офисе и ничем интересным бы не занимался. Вот. А в Питере всегда хотелось что-то рисовать, написать, творить. Ну, творить, как это сказать? Творить, твор, это плохо, да? Да, творить, творить, да. Что, что ты натворил? Вот это плохо. Ну, творчество сделать, вот это все хотелось. Такая атмосфера в городе была поэтому нет этой сложности да было неприятно порой но никогда в голову не пришло что блин я хочу там нет я, я остался на рождество первый год и рождество mm -hmm. это у нас святое а я думаю не я, я хочу тут зиму провести это, это наверное была ошибка я провел да я никогда не хотел уехать это очень здорово Здорово. Одна из моих идей мечт <смех>, – познакомить вас с Одессой, познакомить вас с одесским языком. Особый колорит тут есть. Мне задавали вопрос про одесский язык. Что-то в этом есть. Но раз вы начали читать Жванецкого или слушать, да, то я думаю, что с какой-то частью одесского языка вы познакомитесь. Это когда Вы говорите о грандиозности, об ощущении себя в городе, в Питере. У меня картинки побежали, что я очень хочу, чтобы Вы погуляли с Лисой по Одессе и познакомились с нашим колоритом, потому что он все-таки совершенно другой. Вы сразу приехали в Питер или Вы еще были в каких-то других городах России, а потом уже в Питере остались? Um, вы про первый мой год тут или... Я вообще, да, вот про ваше пребывание в России, mm. когда вот вы приехали, вы сразу решили, что вы будете в Питере жить, или все-таки вы путешествовали по другим городам? Mm. Uh, я только был uh, в Смоленске, я был. Вот меня mm -hmm. пригласил друг в Смоленск. Uh, а кроме этого нет. Не, а и, и в Великий Новгород, по-моему, мы съездили. Один раз. Uh -huh. Uh -huh. Вот, значит, а. Кроме этого нет, для меня ехать пять минут от Невского проспекта было страшно, вот. а, ам, ехать в другой город, Это, ну, тогда не было никаких Google Maps, никакой Airbnb, ам, был, либо у тебя есть друг с собой, говорит, все, ты в Канаве, вот. и, возможно полиции в следующий день найдет, вот у меня были такие, вот такое предоставление, я никуда не ездил, я ну и не было времени тоже надо было все посетить в петербурге надо было сто раз проходить эрмитаж и сказать что я точно завтра пойду и ну и все это было слишком интересно вот узнать вот этот город и было страшно если правда было страшно ехать в другой город да. Но а в сейчас Сейчас я только, да, я начал этим заниматься, я был в Пскове недавно, и понял, что зря я столько лет не, не ехал в другие города. Потому что вот эта русская красота, древние эти здания, вот, крепости вот, и кремния, да, я, это, это производит какой-то ос, особый эффект на меня. Я стою и смотрю, там такое вот голубое небо без облак. Mm -hmm. Вот, башня. Вот. И, и туда и сюда ходят вот русские люди, и, и там очень все красиво и ухоженно. Вот. реально очень ухоженно, мне стало завидно, потому что ну, в центре в Питере сейчас не очень ухожено, к сожалению. А там вот люди заботились Я понял, что надо, надо ехать по, по стране. Я хочу в Барнау, там семья моей жены. Это обязательно надо вот, познакомиться с ними. Она не согласна, что я должен, но она возьмет меня, она сказала. Мы, кстати, были, были в Одессе один раз на, на два дня. Вот, не успели много посетить, но мы были в такой грандиозной гостинице, рядом с водой, не знаю, не помню, как называется. И Алиса начала мне объяснить про вот, юмориста и язык одесский. Я, ей пришлось объяснить все шутки, я не понимал. Вот, mm -hmm. был, а, вы дали мне шутку тоже. Yeah, его. Она долго объяснила, в конце концов, я понял, но ну, где-то 20 минут пришлось. Она такая, окей, контекст такой. И... Mm -hmm. Да, было сложно. Вот, мы собираемся, конечно. Она, огром... она обожает, я, это, сейчас, это... она очень любит по России тоже. И она очень хочет, но это не Россия, это Украина, прости, она обожает Украину тоже, она, по-моему, она немножко украинка, вот, по -по я не помню, у мамы или у папы, но немножко есть, поэтому, я, она, она хочет изучать украинский язык, я тоже хочу изучать украинский, у меня, мы очень, очень, очень, очень, очень, очень. <реклама> да, это так красиво, у меня, вот, очень другая, она 25% украинец, Мама 50 и, и, и бабушка она была. Скажите, вот кот у вас часто называется или зовут кизи? Или это а, не кизи? Нет, это наверное... Дело в том, что в Украине тоже есть же области, да, и, возможно, где-то в Украине так называют. Китя вообще, украинскую мову. Китя. Понял. А вот я, просто это необычно в Англии были, что ко, ну, кошка с такой именем, вот Кизи. Но была такая клевая кошка. Они ее с собой привезли, по-моему, бабушка привезла. Ну вот, поэтому у меня большой интерес к Украине, да. И Мне нравится тоже акцент, когда А, а вы Украинка или как? Uh, у меня очень много намешано крылей, и часть русская, часть украинка, часть армянка. Есть и румынская а в кровь во мне, как говорят. Вот. А как говорил мой дедушка, царство небесное, как, откуда я знаю, кто я по национальности? Папа русский, мама полька, сосед еврей. Я не знаю, кто я по национальности. Я понял. Так что, э, так что так приезжайте в Одессу, и mm -hmm. я буду рада вас видеть. Крейг, у меня еще вопрос. Mm. Вот вы назвали свою книгу Извините, я иностранец. Э, как вы считаете, что простительно иностранцу в России, в русскоязычных странах? Э, что ш... простительно? Да. Что вам прощают? Какие грехи вам прощают? А, много чего, много чего, um, есть некоторые скидка, я бы назвал это скидка на иностранные глупости, mm -hmm. um, практически все, вот, но ну, если ты ругаешься матом агрессивно, нет, не простят, нет, um, если, так, что, когда? меня не простят, практически всегда меня простят. но ну, я я не особо себя плохо веду, uh, простят плохой русский, вот русский с терпением. Uh, ну если uh, не в магазине, в магазине не простят. Вот. какое-то время простят и потом uh, начинают злиться, потому что реально uh, вот тяжело, им, я понимаю. Uh, русский не вы очень uh, очень не Конечно, относится с контрочанином, мне кажется. Mm -hmm. с, с большим уважением и любовью, я даже бы сказал. Так что я не помню, что меня, меня особо тут наказали. <с <с плохое поведение. Я вот меня больше принимал как э, дурной котик, знаешь, дурной котик, который их просто не понимает. Ну это не его вина, он тупой, да, да, но это ничего страшного вот, вот такого. Да. еще один вопрос э, mm. хочу вам задать. Как отличается английский язык? Э, Английский от американского. Есть ли значительное различие и правда ли, что если ты занялся изучением английского языка, нужно учить либо английский, либо американский? Вот такой вот вопрос. Немножко не понял. Это про разницу между американским и английским. Да? Да. И про изучение я не понял изучение я... действительно ли такая большая разница между этими двумя языками? Mm -hmm. то... mm -hmm. Небольшая, да? Не, не, незначительно, я бы сказал. Да. Uh, если дойти до сленга и разных акцентов, uh, ну там есть разница. Но если ты, например, изучал британский английский, потом месяц, не знаю, работаешь с общим американским акцентом, и все, вот ты уже вот, адаптировал свой английский. Это не как эм, украинский и русский, например. Mm -hmm. yeah. вот. Потому а, что мы встречали сейчас в рекламе, что американский английский язык или британский английский язык, мы вас научим сейчас. И а -а -а. я решила спорить с человека, который все про это знает. Понял, да. Одну секунду, я должен учить зарядку в телефон, извините, пожалуйста. Да. Вот, сейчас включу. Да, вот. Я просто сегодня утром приехал на поезде и... Вот, мол, так. Так, эм, но это имеет немножко значение, если работаешь, например, в британской или в американской фирме. Я думаю, mm -hmm. или если ты хочешь потом жить в одной из этих стран, то лучше выбрать э, тот вариант это, этой страны, потому что легче будет приближаться к людям, вот, легче будет установить э, связи. Эм... И легче будет ну, услышать, вот, потому что в разницы разницы есть, мы произносим букву R, они не произносят, эм, и у них вот, когда произносят, это такой вот этот звук. И это может быть сложно э, сложновато для человека. Но я бы сказал так, выбирай любой и смотри сериалы другого. Mm -hmm. вот. и... Mm -hmm. Какой вы хотите, в заключение нашего интервью, какой вы хотите дать совет моим читателям, слушателям в изучении английского языка? Right. Окей, um, okay. первый совет не переводите uh, никогда, если вы нашли слово, которое не понимаете в книге, например, сначала посмотрите на контекст и делайте то, что вы делали в детстве. В детстве, когда было незнакомое русское слово, вы же не побежали к маме и спросили на китайском «Концэнь, вот что это значит, да? Вы спросили «Мама, что-то такое?» Или вы просто смотрели на ситуацию, и 90% всех слов мы так изучали. Мы смотрели, что происходит. Подумали про контекст и угадали. Потом подтвердили. Делы. И этот процесс гораздо мощнее, чем смотреть в словар Смотришь в словарь, это просто это траты времени, которые ничего не даст особенно. Вот, а если ты, ты ну, вот этим тяжелым трудом, как Шелла Комс, ты смотрел, окей. Он сказал, хочешь, я открою мя мя, -мя, -мя" да? вот. не, не знаешь что такое мя-мя-мя, давай шмёкль", да? шмёкль, он открывает шмёкль. Um... Сначала ты подумаешь, окей, она открывает так, что это что-то, которое открывается, значит, это не стол, да, это не э, стакан, это, возможно, бутылка, холодильник, окно, да? вот, ты, ты так делаешь. Потом э, ты, если он сказал холодно, да, вот, э, или э, жарко, жарко, я открою э, шмыголь, вот, тут ты понимаешь, что это либо дверь, либо окно, да? может, кондиционер какой-то страны, вот. Uh, вот, ну, таким образом, я узнал, что такое форточка, потому что у нас нету форточка, такой концепции просто нет. Mm -hmm. uh, всегда делать так, использовать контекст, когда надо, uh, когда можно, uh, меньше смотреть словар вообще и, uh, и только смотреть после того, как вы угадали, это первое. Второе, песни, песни, песни, песни, песни, песни, песни, миллион песен, чтобы вы могли в любой момент начать петь и uh, сказать, не знаю, Теплое, теплое море, жаркое солнце, синие-синие волны и пустынный пляж, да, вот, и повторить какие-то слова из песен, наизусть, и ушами, и вот, это ваш друг, это ваш лучший друг, вот, когда слушаешь просто на телефоне, вот, звук разбегает и, и тяжело, и петь, и петь песни, и любить, и очень любить, вот, язык, вот, ну, как, ну, мы уже говорили, вот, представить себе такое приятное-приятное будущее, Пусть эндорфины будут работать на вас и, и, и показать путь, куда идти. А так просто много контакта, вставь английский в свою жизнь так, чтобы мозг подумал, это не иностранный язык, это просто другая часть нашего языка, это мой язык. Вот. Это, наверное, главные мои советы. Супер, спасибо, Крей. Вы думаете на английском языке или бывает, что думаете по-русски? Это, это интересный вопрос. Я бы сказал, что ну, вообще я не на английском, не на, на русском, но если слушать мою речь, там явно английская структура. Вот. Mm -hmm. И люди, когда читают, они говорят, что почему я это читаю с акцентом? Yeah, это потому, что там есть такая иностранная структура, и иногда очень английская структура. И это значит, где-то... Ой, Крей, подключился микрофон. Вы что-то нажали? И да. А вот, теперь включился все. Прошу прощения. Окей. Um, okay. Где-то в голове у меня мои мысли переводятся сначала на английский и потом на русский. И получается русский вот такой смесь поэтому наверное можно сказать что я еще думаю на английском но не всегда вот особенно в эмоциональных ситуациях я прямо вот на русский вот и когда я знаю нужные слова матья большое вам спасибо очень интересный был эфир я благодарю и до скорых встреч и будем с вами переписываться и возможно дойдем до чего-то нового до какого-то сотрудничества, может быть я даже и решусь изучать английский язык. Большое вам спасибо. Огромное вам спасибо за приглашение, это это огромная честь, спасибо и спасибо всем, которые смотрели и написали всякие смайлики. я это все видел, я просто не успел отвечать. Спасибо большое. До свидания.